Буквально вчера слышала притчу про двух братьев. Итак, суд, скамья подсудимых, на скамье подсудимых убийца, рецидивист и тому подобные вещи. И судья спрашивает простой вопрос, как вы дошли до такой жизни, почему вы сделали это? Он ответил, вы знаете, я жил в очень тяжелых условиях. Мой отец пил, унижал меня, унижал брата, унижал мать. Кем я еще мог вырасти? Все посочувствовали уголовнику. И после этого начали вызывать свидетелей. И свидетельствовал его брат. Его брат был успешным предпринимателем, зарабатывал серьезные деньги и был уважаемым человеком в городе. И на вопрос, как вы стали таким, согласитесь, когда люди знают, каким является его брат, вышедший из этих условий, возможно, тут есть какая-то тайна. Это тайна или секрет ищут очень многие люди. В чем секрет успеха? Он ответил. Вы знаете, я жил в очень тяжелых условиях. Мой отец пил, унижал мать, унижал меня, унижал брата, кем я еще мог вырасти. Есть такая вещь, как человеческий фактор. То есть человеческий фактор находится конкретно у каждого человека. Где-то на просторах интернета можно встретить рассказ одного профессора, который рассказывал о своей жизни. Он говорил, вы знаете, я рад" воспитывался в интернате моя мама наркоманка папа алкоголик он бросил меня сразу при зачатии мама не сильно знает кто он такой мама отказалась от меня в роддоме и поэтому я воспитывался в интернате меня били дети которые постарше и тому подобные вещи теперь я вам расскажу о своей счастливой жизни и так мне повезло. Мой папа, который был не то алкоголиком, не то наркоманом, не то всем сразу, исчез сразу после моего зачатия. Моя мама, к счастью, не взяла меня с собой, и я не стал тем же, кем она наркоманкой больной женщиной. В интернате меня обижали дети постарше, и поэтому я научился стоять за себя, отстаивать свое мнение и тому подобные вещи. Да, он рассказал ту же самую историю, ту же самую жизнь. Как же нам решить, счастливо мы живем или несчастливо мы живем? Как же нам решить, повлияли родители на наше воспитание или не повлияли? Конечно, повлияли, но какой вывод мы лично сделали из этого влияния? Рано или поздно наступает момент когда по всем законам мы становимся взрослыми. В России это 18 лет. В это время у человека появляется ответственность уголовная за все содеянное. И считается это номинально периодом взрослости. С этого момента начинается взрослость. Так вот. У человека тоже начинается взрослость в определенный момент времени. Иногда это с возрастом не сильно связано. Но как определить взрослость человека? Именно в это время человек начинает принимать собственные решения. Что это значит? Это значит, что человек отдает себе полный отчет и готов нести ответственность за свои решения. Они могут быть правильными, они могут быть неправильные, они могут давать хороший результат, они могут давать плохой результат, но это решения его собственные. Если кому-то не нравится, что у него в жизни происходит, он может это изменить. Если ему нравится, что что-то в его жизни происходит, он может этому порадоваться. И тому подобные вещи. Когда человек из одних и тех же ситуаций, может сделать другие выборы. Чуть ниже есть видео, которое мне очень нравится, и я часто советую людям начать просмотр канала именно с него, под названием «Достоинства и недостатки человека». Там рассказано, как человек устроен. И эти две притчи, они вписываются в эту историю, когда это я смотрю на свою жизнь, и это я взрослым умом, не детским, как и было раньше в детстве, а взрослым умом делаю те выводы, которые мне нужны на данный момент времени. Когда-то, когда я был маленький, мне нужны были одни выводы из этой ситуации. Когда я стал взрослым, я теперь могу сделать другие выводы. Могу сделать точно такие же выводы, но взять это за основу Тех изменений, которые мне нужны. Если мне не нравится, как меня воспитывали родители, я могу своих детей воспитать по-другому. Или я могу простить родителей, или я могу как-то развиться, что-то сделать, чтобы не чувствовать боль и обиду за те детские годы и за те детские обиды. Но это моя жизнь и мои выводы. Я могу делать то, что я хочу. Да, тема свободы выбора, тема отсутствия свободы выбора. И это не нам с вами решать в пятиминутном видео. Но как смотреть на свою жизнь, какие выводы из этой жизни делать? Здесь уже каждый волен делать то, что он хочет. Это называется «я хозяин своей жизни». Теорию знают все. Ну, конечно, я хозяин, но ведь есть обстоятельства, ведь есть другие люди, ведь должны два человека строить отношения. Но это я строю отношения со своей стороны в своей семье. Это я строю отношения со своей стороны на своей работе. Это я строю отношения со своей стороны со своими родными и близкими людьми. И когда я есть у себя, тогда у меня и есть та жизнь, которую я хочу и которую я создал. Я имею право думать о человеке, что он плохой. «Я имею право думать о человеке, что он хороший». Воспользуйтесь своим правом быть человеком. Будь собой и позволяй другим быть другими. Из-за одних и тех же ситуаций каждый человек может сделать разные выводы. Подумайте, что ваши выводы дают вам. Если кто-то думает, что мне легко рассуждать, потому что у меня была легкая жизнь, внизу есть контакты. Давайте сравним легкость и тяжесть вашей жизни. А пока еще никто не выиграл.